Приветствую друзья на моем канале Деньги из интернета. Сегодня я вам покажу Hype Trader Master. Инвестиционный проект, который платит от 8% за 10 дней. Вот как зарегистрироваться на сайте. Кликаем регистрация, вводим имя, фамилия, эмайл. Ну, у меня уже зарегистрированный, я войду в аккаунт. Вот, выбираем свой тарифный план от 10 дней 20-30 если за 10 дней 8 процентов 20 дней 20 и за 30 32 процента выбираем сколько мы хотим инвестировать Это, к примеру 1000 рублей прибыль 80 рублей за 10 дней кликаем открыть вклад и пополняем свой счет что здесь еще Открытая статистика, вот, кто последний выводил деньги, 200 рублей, последний вклад, 10 тысяч рублей, всего инвестировано полтора миллиона рублей, выплачено 150 тысяч рублей. Ну, и ссылку на сайт я отдам в описании, сайт хороший, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока.